И что же лежит в основе открытия вот этого? Конечно же, ученые пошли дальше. Елизабет Блогерна, она работала. И на следующем слайде мы сейчас увидим результат, который, к которому пришли ученые. Есть такой, такая молекула, c 65 это она, она очень редко встречается, и была найдена в лекарственном растении астрогал перепончатый. Вот вы видите сейчас изображение этой травы, которая несет продолжительность жизни в три раза дольше. Что такое TEA-65? В 2007 году компания на рынке США была выведена первый, был выведен первый в мире активатор теломеразы. Это биологически активная добавка как раз TEA-65. И его, ее действие по удлинению коротких теломер было подтверждено клиническими исследованиями. Эта молекула она уникальна, она получена методом многоступенчатой очистки и последующей концентрации одного из компонентов,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 то есть CE65 – это активатор теломераза, и теломераза затем восстанавливает наши теломеры до первоначальной длины. И да, вот эти вот капсулы те 65 их можно встретить на полках аптек. Я, конечно же, зашла в у себя, в аптеку, увидела баночку те 65 там было написано, там было 90 капсул, и стоимость была 50 тысяч рублей.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 Сила отнимает антиоксидант, отнимает энергию именно поэтому. И некоторые исследователи даже связывают дегенеративные заболевания, например, атеросклероз, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, как раз недостатком естественного синтеза этого кофермента Ку. Вот здесь он присутствует, это жизненно необходимый антиоксидант. Он способен улучшить эффективность других антиоксидантов, то есть работать с энергией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 И холин играет очень большую роль в нормальном функционировании, функционировании нашей как раз нервной системы. Он участвует в образовании защитной мелиновой оболочки нервов. И присутствие холина в организме, оно предохраняет от повреждения нервных клеток. И э, холин является предшественником важнейшего нейромедиатора, передатчика нервного импульса. Таким образом, холин предотвращает расстройства нервной системы, различные дегенеративные заболевания.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 Я вижу, здесь есть вопросы. Принимать фините можно после 35 лет, потому что до 35 лет теломеры у нас длинные. А теломеразы включаются там, активатор активирует теломеразы там, где теломеры достигают малой величины, критически малой величины. То есть вреда никакого не будет, но мы просто переведем продукт, если будем молодым рекомендовать. В каких количествах принимать? На баночке написана рекомендация 2 капсулы в день.